не задать, почему у вас флаг общества Дауна, вы понимаете, это ж не флаг общества Дауна, так и у нас. Там какие-то есть различия, какие-то, я не знаю какие, не могу сказать. Мне это тоже не нравится, мне не понравилось то, что просто поменяли флаг, очень не понравилось. Ну, взаимосвязь со власовскими войсками или белогвардейскими. И, кстати, белогвардейцы тоже защищали родину, вот, не ко всем у меня отношение к ним отвратительное, вот. Белогвардейцы, там вообще история очень запутанная. Это гражданская война была все-таки. Вот. Поэтому там воевали, грубо говоря, братья с братьями, дети с родителями. Ну, это, это, это плохая война была. Вот. Так что ничего хорошего про нее не скажу. Ну, про флаги не могу сказать ничего. Это неправильно, но ну, почему, не знаю. Мне просто не нравится. Спасибо. А последний вопрос. В честь чего проводился парад с Седьмого ноября? Да. Ой, это с революцией связано. Честно говоря, я и тогда не, не, не особенно задавался этим вопросом. Именно седьмого ноября. Ну, он вот. проводился в честь парада 41 -го года, а тот проводился в годовщину Великой Октябрьской революции. Все а, правильно. Ну, как бы, тут я не силен, не эрудирован, так что я вам не отвечу и могу ошибаться, поэтому... Спасибо большое. Mm -hmm. Спасибо. Холод, Наталья. Скажите, пожалуйста, Наталья... Кто победил в Великой Отечественной войне? Наши. Советский Союз? Наши, да. Скажите, а какой строй был в Советском Союзе? Это общий, что ли, ответ? Коммунистический. Коммунистический. А в строй объединенной Европы, которая напала на Советский Союз? В смысле? Вообще-то Германия напала. Ну, вместе с Германией воевала практически вся Европа. Ну как, потому они виталец, были виталец. союзники, и именно ит, итальянцы у них, и японцы. Так-то Франция, естественно, они против же были. А многие страны свои корпусы СС Гитлером. А, ну это всегда Армировали. это было. Помышленные страны, рабочие работали на гитлеровскую армию? Ну это, это потому что они, у них духа нету не у него французов, взятие Франции за две недели было, так что. Скажите, а повлиял как-то строй социалистический в нашей стране на победу в этой войне? Ну, разница мне все-таки а ка за... кажется все в людях была. Ну, то есть вы считаете, что победили за счет мужества ну, людей? Люди а -а -а. были, да, и взять например того же Ленина, и помимо Нашего народа, например, взять именно личности, как Ленина рассматривать, Джержинский, и это они до сих пор их не, их уже нету больше 100 лет, а их не движение есть, как бы он взять компартию КНР либо еще кого-то, что они просто личности были серьезные, а Джержинский заложил основу вот, ФСБ до сих пор, блин, он тогда чека был НКВД, блин как бы тоже. А и Сталину, я думаю. Не надо умолять его заслуги. Ну, строй сыграл какую-то роль? Именно да, капиталистический у нас был. Была бы у нас капиталистическая страна. Победили бы мы в этой войне. Ну, блин, имеется в виду как сейчас, что ли? Да. Как сейчас, ну, нет. Нет. То есть он сыграл ключевую роль? Ну, конечно, идея превыше всего. Скажите еще вопрос, а почему сейчас флаг Российской Федерации, это флаг, под которым воевали белогвардейцы в гражданскую войну, и также он являлся флагом некоторых подразделений РОА, власовцев. А сейчас Но, а он государственный это? флаг. Ну, Но, а рынке. вы это зря, это вы так это сделали, что это... Это был изначально флаг России, как бы заложен был Петром Первым. Знаете же, да, как он появился у нас? Вот вы не считаете, что сейчас в нашей стране победила буржуазия временно, и поэтому, соответственно, они взяли тот флаг, на стороне который. Не, вернулись, это флаг России был изначально. А вот как вы считаете, почему он Он не, не есть, это, он же не монархический, вот этот там, это, желтое-черное. Он а бело синий, красный, бело синий, красный, это как бы наш флаг изначально. Именно Россия, как государство. Мы-то СССР уже нету, а Россия есть, и поэтому флаг, как бы, все нормально. Я есть. не вижу здесь Спасибо. Ну и последний вопрос. Ну вот, как вы считаете, через чего проводился парад 7 ноября? В нашей стране кого парад 7 ноября в нашей стране в честь чего проводился ну, ну, красный день календаря посмотри в окно он, там <смех> что ну это коммунистические... Че, я вот этот момент если честно знаю что день 7 ноября красный день календаря там а... не могу сейчас вам сказать ну он проводился в честь парада 41 -го года, а тот в свою очередь в честь годовщины Октябрьской революции. В честь годовщины Октябрьской революции, а парад 41 это как бы, ну в принципе тоже, да, можно сказать. В честь это Октябрьской революции годовщины. Спасибо большое за ответ. Пожалуйста. Близко, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Швейда Филип. Скажите, пожалуйста, Филипп, кто победил в Великой Отечественной войне? В СССР, кто? Конечно. Да. Скажите, а какой строй был в СССР? В плане какой строй? Да. Советский Союз? Да. Какой строй был в Советском Союзе? Я не понимаю вас, что Ну, вот сейчас у нас капитализм, а когда был... Коммунисты. Ком... Скажите, а сыграло ли это какую-то роль в победе? Ну, конечно. Но мы с вами сейчас живем, просто-напросто мы благодарны им за это. Нет, именно строй коммунистический в СССР сыграл какую-то роль? победе над капиталистической Европой? Ну, я думаю, все-таки да, потому что у коммунистов у них такая своего рода дисциплина была, как в армии. То есть все было строго. Скажите, а почему сейчас государственным флагом Российской Федерации является Триколор, который был флагом белогвардейцев в гражданскую войну и также некоторых подразделений РОА? во время Великой Отечественной войны? Слушайте, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Ну, три колоры, в смысле три цвета, почему? Да. Именно этот флаг. Я не сдавался с этим вопросом, не знаю. Давайте. Ну, может, потому что у нас сейчас победила буржуазия, как раз за что они сражались, эти люди, которые под этим флагом сражались? Я не знаю, что это значит. Последний вопрос. В честь чего проводился парад 7 ноября? Тоже затрудняюсь ответить над этим вопросом. Мне так стыдно сейчас не выкладывать только. Но он проводился в честь парада 1941 года, который, в свою очередь, проводился в честь годовщины Великой Октябрьской революции. Значит, больше истории мне нужно знать. Лучше. Спасибо большое за ответ. Здравствуйте. Здравствуйте, Чорник. пожалуйста. Кузнецова Ксения Сергеевна. Ксения Сергеевна, скажите, пожалуйста, кто победил в Великой Отечественной войне? Наши Советский, Советский Союз, да. А как вы считаете, почему он победил? Мудрость главнокомандующих наших. Ну, а какой строй был в нашей стране? Ну, скажу, у нас была диктатура пролетариата. Да. То есть диктатура большинства. Все решения в стране принимались в интересах большинства. А победили мы... Европу, который был капиталистический строй, ну, как сейчас в современной России. Как вы считаете, сыграл ли это какую-то роль в победе? Вот то, что у нас здесь был коммунизм, а там капитализм. Mm, наверное, да. Там, ну... У <соцентрический рост> меня взрослом застали. Ну, считаете, что все таки ну, да? Ну да, да, да. да, да. А вот такой вопрос, почему сейчас государственный флаг России, это триколор, под знаменем которого сражались белогвардейцы в гражданскую войну, а также он был флагом некоторых подразделений РОА власовцев во время Великой Отечественной войны, коллаборационистов, которые на стороне Гитлера воевали в русских я а даже... сейчас он государственный флаг. Как вы думаете, почему? Я даже первый раз такую информацию слышу. Честно, я не знала вообще. первый раз. В шоке. Ну, может быть, потому что у нас сейчас победил капитализм и установил диктатуру капитализма, а эти войска как раз и защищали интересы капиталистов. Как думаете, поэт? Ну, ну и последний вопрос. В честь чего проводился парад 7 ноября в нашей стране? А 7 ноября. там что подписано было? Он проводился в честь парада 1941 -го года. Ну, подпис... в, свою очередь в честь было. Великой Октябрьской революции. А, да, да. ну, наверное. Спасибо да. большое Спасибо. пожалуйста. Меня зовут Альберт. Скажите, пожалуйста, Альберт, кто победил, победил в Великой Отечественной войне? В Великой Отечественной войне победила наша Великая Советская армия. А как вы считаете, за счет чего она победила? Что сыграло ключевую роль? Э, наша советская армия выиграла насчет того, что каждый солдат, каждый офицер был уверен своему делу. И, э, и, <сёк> <сёк> а, а вот какой строй был в, в Советском Союзе? В Советском Союзе каждый строй был. Ну вот сейчас у нас капитализм. А тогда какой строй Тогда был коммунистический строй. Диктатура пролетариата, это диктатура большинства. А сейчас диктатура буржуазии, диктатура меньшинства. То есть все, все защищаются в первую очередь интересы буржуев, скажем так, в нашей стране. Вот как вы считаете, это сыграло ключевую роль в победе? нашей страны над объединенной Европой капиталистической? Я думаю, что это в основном это и есть сыграло, потому что раньше было время другое, и люди были воспитаны по-другому. Получается, сейчас наше время в основном люди работают на кого-то. А в то время они работали на страну у них были общие идеи и, и, и, и воспитание с самого детства у них было по-другому, я считаю. А вот почему государственным флагом Российской Федерации является триколор, под знаменами которого воевали белогвардейцы в гражданскую войну, а также некоторые войска РОА, БЛАСовцы? во время Великой Отечественной войны на стороне Гитлера. Как вы считаете, это что-то значит? Я думаю, что это означало у них наверное, направление другое было. Направление того, что свободного мнения и... Э, как сказать? Движение, наверное, своеобразное было. Ну, вот они защищали интересы капиталистов в этой войне. А сейчас у нас капитализм временно победил в нашей стране. И флаг вернулся этот в нашу страну. Как вы считаете, это может быть как-то связано? Ну, это, во-первых, я думаю, связано с тем, что люди в основном начали обращать внимание на Европу. Допустим, людям перестало нравиться то, что коммунистический строй им некоторым как бы, не по душе бы Им бы хотелось жить так, как люди жили в Европе. В принципе, все. Ну, а сейчас мы живем, как в Европе? Большинство? Да, большинство таки живем. Так, так же плохо, как в Европе? Это, в принципе, не так уж и плохо. То есть, вы считаете, мы сейчас лучше живем, чем при социализме? Ну, и не сказал бы. Вот я вам просто поясню. Но Тогда это, было бесплатное образование, такой. бесплатная медицина да, для скорая, всех. Человек, отработав 10 лет на предприятии, получал жилье бесплатно. Дети учились в школе по единой программе, которая гарантировала хорошее образование. Они бесплатно поступали в институты. Их родителям не должны были платить за обучение детей, это все отдавало государство. Вот вы правильно сказали, что весь народ работал, и все, что заработал народ, поступало в общенародные фонды потребления, а оттуда распределялось на всех. То есть человек, человеку давалась бесплатная путевка, если ему необходимо было подлечить здоровье. Его ребенка учили бесплатно, лечили и его в том числе. А сейчас мы можем себе это позволить? Сейчас такого нету. У нас сейчас э, каждый работает, грубо говоря, на себя. То, что он хочет сделать, у него, в принципе, государство может и дает, но не в полном объеме, как было это раньше. Э, да, это вполне себе спорный вопрос как бы. Раньше было, с одной стороны, хорошо, но с одной стороны тоже можно вполне себе спорно. Люди, потому что жили под каким-то занавесом. они им нельзя было иметь свое личного мнения об государстве. И, и как бы В принципе это спорный вопрос. Спасибо большое. А последний вопрос можно задать. В честь чего проводился аппарат 7 ноября в нашей стране? Аппарат Чобу. Парад войск, ну, он проводился в честь парада 41-го года, а тот парад в честь чего, вы не знаете? Нет, парад, наверное, означал победу в целом, и показать, что наши войска готовы ко всему, силу показать. Ну, он проводился в честь Великой Октябрьской революции, то есть наш народ отмечал это... Так самый большой праздник, несмотря на то, что был в состоянии войны. То есть это 41-й год, осень, Гитлер напал летом, а все-таки правительство решило провести парад, потому что это был очень ну, важный что, день. А, там, получается, было царское время, и получается, в царское, в царское время было тоже по-другому вполне себе. И пришли коммунисты. и... В принципе, народу это понравилось, потому что когда в царском время было, как бы сказать, много крестьян и они работали как бы ну, тяжело просто на самом деле, я ответить в полном времени. Спасибо большое за ответ.